Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Щерба и я представляю компанию Асама. Мы начинаем серию роликов об отоплении, обогреве агрокомплексов и теплиц. Безусловно, то, о чем я буду говорить далее, применимо и для оранжерей, ботанических и зимних садов, а также для питомников растений. Данная серия видео будет полезна. Тем, кто зарабатывает сельским хозяйством, а именно владельцам бизнеса по выращиванию цветов, овощей, ягод, грибов, зелени, возможно даже и фруктов, а также тем, кто планирует развитие и открыть свой бизнес в сельском хозяйстве. И прежде, чем я начну свой рассказ о водяных и воздушных системах отопления, я хотел бы привести несколько фактов из статистики. Безусловно, в первую очередь это будет полезно тем фермерам, которые только задумываются о том, чтобы перевести свои теплицы на круглогодичную работу. Как и любой другой вид бизнеса, сельское хозяйство направлено на получение прибыли. Безусловно, большинство из нас задумываются о том, как повысить эффективность этого бизнеса и масштабировать его. Но совсем немногие делают конкретные шаги к выполнению определенных задач для достижения поставленных перед собой целей. Очевидно, что основной заработок в сельском хозяйстве приходится на летние месяцы года. Но постройка тепличного хозяйства, или точнее зимней теплицы с системой отопления, может сместить пик получения прибыли с летних теплых месяцев на холодные зимние. Для всех для нас не секрет, что в магазинах стоимость на цветы, овощи, зелень, Грибы, ягоды в зимний период времени возрастает в разы. Улавливайте, о чем я. Да, этим надо воспользоваться. Итак, приведу несколько фактов в пользу зимних теплиц с системами отопления. Первое. Прибыль бизнеса с зимними теплицами по отношению к бизнесу с весенними теплицами больше в среднем в 4 раза за год, в зависимости от выращиваемой культуры, безусловно. Второе. Урожайность культуры больше на 200-600%. Это среднегодовая, среднегодовые, простите, показатели. Третье. Окупаемость системы отопления в среднем составляет полтора года. Рекордсмены же окупают систему отопления за 6 месяцев. И четвертое. Поддержка государства своими субсидиями, а также сокращение импорта в Россию сельхозпродукции позволяет нам значительно легче масштабировать свой бизнес и развиваться и идти дальше. Думаю, эти короткие выдержки и статистики заставят вас сделать конкретные шаги в сторону увеличения прибыли. А теперь перейдем к непосредственно отоплению наших теплиц. Безусловно, для того, чтобы оценить стоимость затрат и выбрать конкретную модель системы отопления, нам нужно правильно подобрать и рассчитать тепловую мощность для обогрева нашей теплицы. При расчете тепловых потерь важны не только объем помещения нашей теплицы, но и другие важные факторы. Например, климатическая зона, где находится объект. Температура, которая требуется внутри помещения. Наличие приточно-вытяжной системы вентиляции, через которые будут ошляться безусловно, определенные потери. Материалы, толщина, стены, кровли важны для расчета. Например, если есть какие-то теплопритоки, типа, например, вот система освещения, это тоже нужно принять к расчету. Кстати, мы готовы... За вас сделать эти сложные инженерные расчеты и дать вам необходимый результат абсолютно бесплатно. Все контакты есть в описании к видео. Итак, теперь о правильно рассчитанных и подобранных системах отопления или обогрева, как вам больше удобно. Существует две основные системы отопления, которые применяются в тепличном хозяйстве. Первое – это водяное отопление. Переносчиком тепла является вода, нагретая водогрейным котлом или также применяются незамерзающие жидкости. Котлы бывают абсолютно различные в зависимости от топлива, которое вы хотите использовать или возможно использовать на вашем объекте. Это может быть и газ, дизельное топливо, отработанные масла. Твердое топливо, такие как пилеты, уголь, дрова или, допустим, электричество, возможно, и другие виды топлива. Нагретая вода с помощью насоса через систему трубопроводов, подается в конечные точки раздачи тепла. Сразу же бы хотел сказать и указать на тот факт, что обычные традиционные водяные радиаторы. И регистры работают в таких помещениях неэффективно. Это должно быть для вас табу. Эффективными приборами, самыми эффективными, точнее на данный момент, являются водяные тепловентиляторы. Иначе их называют еще водяными калориферами с вентилятором, водяными воздух, воздухонагревателями, э, водяными пушками, даже воздушно-отопительными агрегатами. Итак, горячая вода подается в теплообменник этого прибора. Вентилятор сдувает тепло с теплообменника, и оно попадает в помещение теплицы, которая, соответственно, обогревается. Из основных преимуществ здесь можно отметить значительно более быстрый прогрев помещения теплицы, более равномерное распределение тепла по всему помещению, отсутствие так называемых холодных зон с более низкими температурами, то есть у вас температура в помещении практически во всех точках будет более-менее на одном уровне. И также применение системы автоматики, в том числе и термостатов, вместе с этими приборами позволяет вам поддерживать заданную вами температуру. Тепловая мощность одного такого водяного калорифера может быть более 100 киловатт, что составляет в среднем где-то 50 водяных радиаторов. Цена же такого водяного калорифера будет значительно меньше, чем совокупная цена всех вот этих батарей. Не говоря уже о запорно-регулирующей арматуре и дополнительных комплектующих. Скорее, систему отопления с водяными тепловентиляторами правильнее было бы называть комбинированной, или, так сказать, водовоздушной системой отопления. Но э, для простоты мы остановимся э, на определении водяная система отопления, так дальше и будем ее называть. Теперь перейдем к системе воздушного отопления. Основными приборами системы воздушного отопления являются воздухонагреватели или воздушные теплогенераторы. Как и водогрейные котлы, теплогенераторы могут работать на различных видах топлива. Самыми популярными, пожалуй, являются газовые теплогенераторы за счет дешевизны использованного топлива и низких эксплуатационных расходов. Теперь о принципе действия теплогенератора. Вентилятор, который установлен внутри теплогенератора, забирает воздух из помещения теплицы, воздух, минуя камеру сгорания, где происходит сжигание топлива, попадает на теплообменник, нагревается и дальше попадает в помещение теплицы. А обычно устанавливают на воздухонагреватель систему воздуховодов из полиэтилена или оцинкованной стали или каких то других материалов для более равномерного распределения воздуха по помещению теплицы. Так, воздуховоды из полиэтилена обычно Имеет многочисленные отверстия, очень напоминающие решетое. И воздух, проходя через такой воздуховод, через маленькие эти отверстия, более равномерно попадает в само помещение и прогревает его. С оцинкованными воздуховодами обычно используются воздухораспределители. Это так называемые решетки или диффузоры. В зависимости от выращиваемых культур и способе их произрастания, воздуховоды обычно укладывают на грунт вдоль грядок. И тем самым теплый воздух еще прогревает почву, что очень важно. Также воздуховоды могут устанавливаться под потолок теплицы или проходить вдоль стен. Например, есть доказанный факт, что тюльпаны любят, когда теплый воздух подается сверху. То есть они как бы тянутся к теплу и значительно лучше растут. Есть воздухонагреватели, которые используются без абсолютно систем воздуховодов. И такие подвесные агрегаты обычно крепятся к кровельному каркасу или прямо на стены. Система автоматики с теми же термостатами позволяет работать воздухонагревателем в автоматическом режиме, поддерживать заданную температуру и тем самым значительно снижаются эксплуатационные расходы. Пожалуй, это все, о чем я хотел вам сегодня поведать. В следующих видео я вам обязательно расскажу о каждой из этих систем отопления в отдельности. Укажу на конкретные моменты, на которые стоит обращать внимание. Напоминаю о бесплатном подборе нашими специалистами систем отопления и решении ваших конкретных задач. И если вам понравилось видео, оставьте свой комментарий, подпишитесь на наш канал, оцените ролик. А с вами была компания «Сама» и я, Дмитрий Щерба, до новых встреч, пока!